Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и это гороскоп на декабрь для знаков Рак, Скорпион и Рыбы. Этот прогноз вы можете смотреть по своему солнечному знаку, а также по знаку вашего асцендента. И для того, чтобы быстро найти тот знак, который вам нужен, вы можете воспользоваться таймингом этим видео раки начнем с вас 4 декабря будет солнечное затмение в вашем секторе работы здоровья и обязанностей это значит что в декабре вы будете готовы взять на себя какую-то обязанность новую это может быть начало работы над чем-то учите что по шестому дому обычно проходят те виды деятельности которые довольно сложно полностью делегировать то есть так или иначе вам нужно будет участвовать в этом процессе так или иначе вам нужно будет что-то делать самому то есть это предполагает довольно большой процент занятости к тому же по данному затмению может появиться желание завести домашнего любимца питомца такое тоже бывает и конечно же обращайте внимание на ваше состояние здоровья а также тема в принципе заботы о здоровье как таковая может интересовать вас в этот период поэтому вы можете скажем так уделять время изучению определенных вопросов которые так или иначе могут помочь вам быть здоровее кстати первого числа нептун разворачивается в прямое движение в вашем девятом доме и он может сдвинуть с места какой-то вопрос связанный с оформлением документов это может быть необходимость разобраться в каком-то юридическом вопросе и вам это может быть сложно в таком случае обращайтесь к специалисту также в этот период не стоит заниматься оформлением каких-то важных бумаг, поскольку есть риск допустить ошибку. Но в целом Нептун в девятом срабатывает как вдохновение, поэтому с учетом затмения в шестом доме вы будете очень вдохновлены какой-то идеей, что-то создать, что-то сделать. Это может быть даже ну, какой-то вид деятельности, который предполагает... Креативный подход, то есть это возможность проявить свое индивидуальное, что-то создать новое. И, конечно же, Девятый дом срабатывает как возможность что-то расширить. Соответственно, простор для фантазии тоже будет шире, чем он был раньше. С 6 по 8 число Марс будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это очень интересный период, который даст вам тоже большое количество энергии для того чтобы воплотить задуманное это желание именно реализовать свои идеи это желание сделать что-то красиво и в погоне за перфекционизмом в этот период может быть сложновато все-таки выдать конечный результат будет вот такое желание хочу еще лучше хочу еще больше Поэтому важно все-таки остановиться на каком-то варианте и не загонять себя в такую абсолютную идеальность. Это может касаться, кстати, и взаимоотношений с каким-то человеком, что вы будете склонны критиковать его действия, так как вам будет казаться, что он недостаточно старается, что можно было бы лучше себя повести в этой ситуации. Вот на такие моменты стоит обратить внимание. С 7 по 12 число Меркурий и Солнце с вашего шестого дома будут делать аспект к Нептуну. Вот это как раз таки период, назовем его скользкой дорожки, для того, чтобы начинать вот как раз таки что-то, какой-то проект, то, что подразумевает творческий подход, так как попросту, будет возникать в голове постоянная путаница, будет желание это переделывать, вам будет казаться, что все не то и все не так. Поэтому важно все-таки сконцентрировать свое внимание на тех моментах, которые на данный момент присутствуют в вашей жизни, может проявляться интуиция, и вы начнете больше в это вникать, больше понимать эти процессы и сможете даже устранить ошибку если она имеется 11 и 25 числа венера будет в соединении с плутоном и это две ну скажем так зеркальные даты разница только в том что 11 числа венера будет двигаться вперед а 25 она уже будет двигаться по пятнам но все же события сценарии эмоциональная наполненность этих дней может быть максимально похожей Поэтому обязательно отслеживайте, как эта закономерность проиграется конкретно в вашей ситуации. 13 числа переходная дата, поскольку Меркурий и Марс меняют знак в этот день, и энергии этого дня нестабильны. Это может проявляться в таких ситуациях, что вы, например, с утра имели одни планы, но потом они резко утратили свою актуальность – а, так как ум разбалансирован в этот день, действия тоже могут идти не по плану. Поэтому для того, чтобы начинать что-то принципиально новое, важное, день не подходит. 14 числа Марс будет в соединении с Южным узлом в вашем секторе работы и здоровья. А в этот день вы можете заинтересоваться какой-то идеей, которая ранее была у вас на повестке дня по поводу работы или какой-то деятельности. Если вы хотели что-то сделать, но как-то эту идею забросили, то сейчас она может, скажем так, быть на поверхности. К тому же Марс в соединении с Южным узлом может давать интересные ситуации, связанные с мужчинами, независимо от вашего пола. Это может быть ваш коллега по работе, это может быть и э, что-то по части личной жизни. Но в целом это аспект, который тебе будет давать какую-то значимую ситуацию с нотками дежавю, когда кажется, что уже когда-то что-то похожее было. И поэтому важно делать выводы и не идти по проторенной дорожке, то есть не повторять свои реакции. Возможно, эта ситуация происходит в вашей жизни для того, чтобы вы по-другому на это все среагировали. 19 числа будет полнолуние в Близнецах в вашем 12-м доме. И данное полнолуние очень отчетливо показывает, насколько вам важна перезагрузка в этом месяце. Да, с одной стороны, вы стремитесь взять на себя новые обязанности, новую ответственность, проявлять активность. Но с другой стороны, данное затмение так или иначе поставит условие, что хотя бы пару дней вам нужно абстрагироваться от этого бесконечного потока рутины и побыть наедине с собой. Это может быть поездка на природу, это может быть поездка к родителям, если они живут далеко. Но в любом случае это также и необходимость заглянуть внутрь себя и понять ваши истинные намерения, желания, чтобы сделать правильный выбор и в том числе правильно спланировать следующий год. Кстати, в день полнолуния Венера разворачивается в ретроградное движение и будет двигаться по пятнам по 29 января 2022 года. И это значимый для вас транзит, поскольку Венера будет в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с другими людьми. Поэтому так или иначе Венера затрагивает тему личной жизни, ваших взаимоотношений с партнером, а также тему заработка, то есть как вы выстраиваете взаимоотношения с вашими клиентами, сколько вы берете денег за свои услуги. Обычно вот Венера, будучи ретроградной, заставляет нас вот буквально больше себя ценить, и она обращает наше внимание на те ситуации, когда с нами были несправедливы или нас недооценили, для того, чтобы мы сделали выводы и впредь не позволяли себе вовлекаться в эту историю. Но в целом это также замечательное время для того, чтобы разобраться в ваших взаимоотношениях с партнером, стать ближе друг к другу. И причем. Не забываем, что Венера в таком рациональном знаке, козерог, поэтому, возможно, даже будет необходимость выработать привычку, например, раз в, раз в неделю проводить время вместе, прописать это прям как в графике своем, да? То есть это, безусловно, такой ответственный подход во взаимоотношениях с другими людьми. Кстати, несмотря на то, что Венера находится в седьмом доме брака, это неблагоприятный период для того, чтобы заключать брачные союзы. Все-таки стоит дождаться, пока Венера развернется в прямое движение. И это правило касается и тех, у кого Венера в натальной карте движется вперед, и тех, у кого она ретроградна. 24 числа будет э, очень важный аспект. Это квадратура Сатурна и Урана. Это аспект 21 -го года. Э, поскольку он повторяющийся. Впервые он себя проявил в феврале, потом в июне месяце и вот третий раз в декабре. Но на этом он с нами не прощается, поскольку действие этого аспекта будет еще и в следующем году. Но все же из-за вот этого момента повторения многие вещи нам могут казаться уже знакомыми. Это касается и ошибок, которые вы допускали по данному аспекту, то есть вы можете подумать, ну вот, опять то же самое, опять я вот допустил такую ошибку. Но это может касаться и определенных вызовов, как будто бы ступеней, да, по которым вы поднимаетесь вверх. Поскольку аспект затрагивает ваш 8-11 сектор, то он может касаться ваших финансовых целей, амбиций, и вам может казаться, что в этом году сложнее достичь результата в этом направлении, очень много трат самых разнообразных. И, кстати, вот, важно в декабре месяце не взваливать на себя какие-то новые финансовые обязанности, особенно во второй половине месяца. То есть нужно вот максимально экологично к этим вопросам подходить, поскольку... Обычно вот если финансовые решения на таком аспекте принимаются, то они потом сложно будут даваться, будут иметь такие отдаленные последствия. С 29 по 30 число будет интересное очень соединение четверградной Венеры, Меркурия и Плутона в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Ну, во-первых, это аспект, который может давать прибыль. Как минимум одно очень эффективное сотрудничество, которое даст вам возможность неплохо заработать в канун Нового года. Также это может быть осознание перспектив, вот чего вы можете достичь с вашим партнером по браку или по бизнесу. Это могут быть амбиции очень серьезные по поводу зарабатывания денег. Осознание возможно, что какая-то часть сложного пути позади, и далее есть смысл строить более такие амбициозные планы на будущее. 29 числа Юпитер перейдет в рыбы, это довольно-таки положительный транзит, поскольку Юпитер в рыбах силен, и он однозначно будет себя ярко проявлять, тем более, что он будет проходить также соединение с Нептуном, этот аспект, Будет с марта по май 22 -го года. И на моем канале есть на эту тему даже уже отдельное видео, так что приглашаю вас к просмотру. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. И до скорых новых встреч. Всем пока-пока. Скорпионы, приступаем к рассмотрению событий вашего декабря месяца. Начнем с того, что 4 числа будет солнечное затмение в вашем секторе финансов. И это период, когда вы можете задуматься о поиске новых источников дохода. Это могут даже быть и мысли о смене работы. Или о том, что вы как минимум заслуживаете на большее. Но также первое, о чем нужно сказать, это то, что по второму дому проходит тема самооценки. Поэтому многие вещи, которые в этот период будут завязаны на финансы, на вот что-то материальное, они будут показывать ваше отношение к себе, насколько вы себя цените. Поэтому это очень полезное затмение для того, чтобы... Обратить внимание на отношения с собой кстати параллельно 1 числа нептун разворачивается в прямое движение он будет в декабре очень медленным он разворачивается в вашем пятом секторе любви хобби творчества и детей и это может дать вам большое такое эмоциональное вовлечение в эти темы когда вы хотите получать сочувствие сопереживание когда вы очень чувствительны к отношению других людей к вам когда вы хотите вот знать что вас любят хотя раньше могли как бы на это даже не обращать внимания. то есть вот эта чувствительность сверхчувствительность обостренное восприятие всего происходящего будет наблюдаться вот в начале месяца очень интенсивно. Ну и плюс это может давать даже некую ранимость, которая в принципе вам не, не совсем свойственна, да, с учетом затмения в секторе самооценки. То есть это может быть какая-то ситуация, которая будет высвечивать опять-таки вопрос самооценки, и вы будете нуждаться в поддержке со стороны тех людей, кто хорошо к вам относится. Кстати, несмотря на все это, Марс все-таки до 13 числа находится в вашем первом доме, так что в первой половине месяца вы очень и очень активны, вы проявляете смелость, решительность, несмотря на вот такое состояние. Это может быть как раз-таки и смелость показать это состояние, рассказать о нем, раскрыться, хотя раньше вы могли очень многое держать в себе. Кстати, в период с 6 по 8 число Марс будет в аспектах к Юпитеру и Плутону. Это может быть время принятия важных решений, может быть огромное желание создать что-то масштабное, поучаствовать в каком-то важном проекте социальном, как-то заявить о своих амбициях, о себе, привлечь к себе внимание. Учтите, что если не будет возможности реализовать этот аспект, то может проявляться раздражительность в этот период, поэтому как минимум нужно подключать физическую активность. С 7 по 12 число Солнце и Меркурий будут в аспекте к Нептуну. Это может давать путаницу в решении финансовых вопросов. В целом этот период неблагоприятный для покупки техники, а также для подписания важных бумаг, особенно если они касаются темы финансов. То есть это, например, устройство на новую работу или покупка-продажа чего-то 11 и 25 числа будет соединение Венеры и плутона только разница в том что 11 числа венера будет двигаться вперед а 25 она будет уже ретроградной но все же эмоциональный настрой этих дней и даже событийный уровень может во многом совпадать Поэтому будьте внимательны и учитывайте этот нюанс в процессе планирования вашего месяца. К тому же важно также обратить внимание на то, что э, это соединение будет в вашем третьем доме. И это само собой может давать ситуации, связанные с темой общения, поездок, то есть повторяющиеся сценарии в этом вопросе. Также это может иметь непосредственно отношение к теме, э, общения с вашими родственниками, так как по третьему дому часто проходят близкие родственники, но не родители. 13 числа будет переходная дата, поскольку Марс и Меркурий меняют знак в этот день. И, соответственно, вы можете ощущать некую неуверенность или как минимум смена ориентиров будет происходить, поскольку Марс выходит из вашего знака, и Может быть так, что вы вот настроились что-то делать и потом ощущаете, что не хватает на это сил, будто бы села батарейка, не удивляйтесь, это просто Марс покинул ваш знак. Поэтому в целом стоит уже во второй половине месяца более так аккуратно подходить к теме расхода вашей жизненной энергии, поскольку нужно будет экономить эти силы больше, чем в первой половине месяца. Кстати, 14 числа Марс будет в соединении с Южным узлом в вашем секторе финансов. Это может давать либо идею что-то новое начать с отсылкой к старому. Да? Это может быть вот необходимость закрыть какую-то тему. Вот, например, вы раньше начали, что-то забросили, и сейчас это нужно завершить. Но порой такое соединение может давать и ситуации конфликтного характера. Когда вам могут предъявлять, что вы что-то должны, что вы сделали что-то не так, как от вас ожидалось. Поэтому в вопросах финансовых обязательств важно проявлять максимальную такую аккуратность. То есть соблюдайте вот договоренности, которые вы устанавливаете. И ущите, что люди могут требовать от вас больше, чем вы готовы давать в этот период. 19 числа будет полнолуние в знаке Близнецы в вашем восьмом секторе. Восьмой сектор максимально близок к вашему знаку, поскольку Скорпион соответствует вот энергиям восьмого дома. И поэтому вы можете ощущать по данному полнолунию некий драйв, будто бы вы поймали свою волну это может быть волна привлечения внимания к себе или волна риска или волна перемен то что казалось вам поначалу сложным вы сумели это как-то трансформировать и сделать из этого наоборот свое преимущество из какой-то неприятной ситуации извлечь максимум выгоды для себя вот в этом суть восьмого дома и так как это происходит полнолуние в знаке близнецы то речь идет о смекалке о умении пользоваться контактами умении использовать вот те связи которыми вы обладаете но в целом это также и может быть необходимость резко куда-то съездить или решить важный вопрос связанный с транспортом тем более что в день этого полнолуния Венера разворачивается в ретроградное движение в вашем третьем секторе и будет ретроградно по 29 января 22 года. и обычно это дает вот ощущение, что нужно либо менять автомобиль, либо наоборот по подсчетам очень большие расходы идут на этот автомобиль и хочется как-то на этом сэкономить, но в целом это также необходимость фильтровать окружение, особенно это касается подружек, например, девушек, с которыми вы переписываетесь. Если вы мужчина, то будет желание сделать выбор, определиться. Для девушек тоже похожая история, так как по Венере в третьем доме тоже может присутствовать флирт, заинтересованность вот, общением с кем-то. Но в целом, с другой стороны, вот период ретроградности Венеры подразумевает м, путь поиска решения, поиска ответа на вопрос. Поэтому однозначно не спешите делать быстро выводы о ком-то, дождитесь, пока Венера развернется вперед. 24 числа будет очень важный аспект, это квадратура Урана и Сатурна. Но в целом, это можно назвать аспектом всего 21 года, поскольку это аспект между медленными планетами, и он имеет повторяющийся характер. Первый раз с этой квадратурой мы столкнулись в феврале месяца, затем это повторилось в июне, и вот это уже третья квадратура, поэтому многие моменты будут нам уже хорошо знакомы, и будет ощущение того что есть опыт с этим справиться но с другой стороны может появляться критика по отношению к себе будто бы ну вот опять и в этой ситуации и опять мне сложно принять решение или сделать выбор также хочу сказать что данная квадратура будет распространять свое влияние и в следующем году но оно уже не будет настолько интенсивным поэтому действительно по вот этой декабрьской квадратуре многие такие важные решения нужно будет принять. Кстати, эта квадратура касается вашего четвертого и седьмого дома. Это очень важные дома, которые отвечают за тему партнерских отношений, отношений с вашим коллективом, с вашей аудиторией, а также это тема отношений с семьей и близкими. Поэтому вам может быть, например, по данной квадратуре сложно, скажем привести своего избранника в семью так как могут не принимать может быть такая ситуация что чем больше вы работаете тем больше разрыв с близкими происходит или же вы выбираете между продвижением себя и покупкой недвижимости вот такие ситуации могут быть когда приходится выходить из так называемой зоны комфорта точнее зоны привычных действий и пробовать что-то новое, искать пути развития. С 29 по 30 число будет соединение ретроградной Венеры, Меркурия и Плутона. В вашем третьем доме в целом хочу сказать, что конец месяца не подходит. Для поездок лучше все-таки планировать. Если вы хотите куда-то съездить, планируйте это на другое время. В конце месяца может быть много эмоций. Эмоциональный разговор, эмоциональная встреча, какое-то знакомство, которое вас очень сильно зацепит Это может быть и то, что вы будете себя по-другому ощущать в общении с людьми Вы увидите, что лучше разбираетесь в этих людях, лучше их понимаете И будто бы вы знаете, как себя дальше вести, чтобы впредь не возникало определенных ситуаций То есть это прям вот... Такой максимально логичный подход к взаимодействию с людьми, к общению. Но также это может давать интерес к обучению. Но это подходит только для тех, у кого есть вот направление какое-то, которое очень нравится, и вот прям тянет туда, и хочется это изучать. 29 числа Юпитер перейдет в Рыбы. И на самом деле это очень хороший транзит, поскольку Юпитер в Рыбах обладает силой. Тем более он переходит в ваш пятый сектор любви, хобби, творчества, детей. И он даст возможность наслаждаться жизнью, он даст возможность обрести вот опыт такой любви, когда вас принимают, когда вами гордятся, и вы будете гордиться своим избранником. В общем и целом, 22 год действительно подходит для того, чтобы найти любовь. Особенно это будет актуально в период с марта по май. А если хотите понять почему, то переходите на мое видео, которое называется «Соединение Нептуна и Юпитера». Там подробно рассказываю об этих интересных возможностях, которые будут появляться в связи с данным соединением. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с Вами на связи, всем пока-пока! Рыба, переходим к Вашему прогнозу на декабрь месяц. Начнем с того, что 4 числа будет солнечное затмение в Вашем десятом доме жизненных целей. Это очень важное событие, которое так или иначе заставит Вас поставить себе какой-то важный вопрос. Это может касаться вашей работы, карьеры, это может касаться и темы недвижимости, и темы личной жизни. По Десятому дому обычно проходит то, что мы считаем на данный момент времени приоритетным, то, что для нас на первом месте, то, что для нас в приоритете, на чем мы готовы работать, так как видим в этом перспективу. И по данному затмению вы можете начать какой-то новый проект или какое-то новое дело. Это может быть и знакомство с новым для вас человеком. И, соответственно, вы будете видеть в этом перспективу для своего развития. Но в целом идет в этом месяце очень большой акцент именно на вашу личность, поскольку 1 числа Нептун разворачивается в вашем первом доме, и он так или иначе будет давать вам такое погружение в себя, когда вы м, делаете акцент на своих желаниях, своих целях, планах. Поэтому даже в контексте отношений вам будет важно прислушиваться к себе и делать то, что вы считаете на данный момент нужным. С 6 по 8 число Марс будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. И это такое довольно интенсивное время в плане работы, деятельности. Но вы знаете, это аспекты, придающие масштаб нашим действиям, поэтому может быть желание работать в двойную смену или с размахом что-то делать. То есть это не всегда то, что будет вам по силам, но это такие амбиции, желание даже привлечь внимание к себе своими действиями. Это, кстати, может быть и какой-то конфликт, который выйдет за пределы да? вот, того общества или того помещения, в котором он будет. То есть и вы будете готовы об этом говорить. Важно в этот период все-таки обдуманно подходить к такого рода ситуациям, так как они могут иметь долгоиграющие последствия. С 7 по 12 число Солнце и Меркурий будут в квадратуре к вашему правителю Нептуну, ваш первый дом. И это период принятия важных решений, будто бы все обстоятельства подталкивают вас, что нужно что-то решить, нужно наконец-то начать действовать, нужно вот этот момент озвучить. Опять-таки, зависимо от того, что для вас сейчас в приоритете, или отношения, или работа, это будет проигрываться именно в той сфере. 11 и 25 числа Венера будет в соединении с Плутоном. Разница только в том, что 11 числа Венера будет идти вперед, а 25 она уже будет ретроградной. Но в целом данное соединение произойдет в вашем 11 секторе жизненных целей и реализации планов это больше сектор будущего да и поэтому могут меняться ваши планы очень интенсивно в декабре то есть вы настраивались что будет вот так а получается все иначе планы могут касаться ваших отношений с близкими планы могут касаться вашей личной жизни планы могут касаться ваших финансов а также непосредственно коллектива, в котором вы работаете 13 числа будет переходная дата и это универсальный совет для всех знаков поскольку в этот день Меркурий и Марс переходят из одного знака в другой и соответственно это будет давать момент когда наши мысли перестраиваются наши действия тоже э, по другим мотивациям работают и то, что было актуально утром то становится неактуальным к вечеру Поэтому не стоит прям начало важных дел планировать на этот день. 14 числа будет соединение Южного узла и Марса в вашем секторе карьеры и жизненных целей, сектора амбиций. И, соответственно, это может дать очень важный импульс, либо желание действовать. Это может быть, кстати, с отсылкой к прошлому. Например, если ранее была похожая ситуация, вы не решились вот это сделать, то сейчас вы наконец примете это решение либо если ранее что-то похожее было вам нужно будет все-таки по-другому поступить для того чтобы не ходить по кругу то есть будет ощущение того что нужно наконец вот из этой ситуации выйти и решить для того чтобы в дальнейшем подобное не повторялось 19 числа будет полнолуние в Близнецах, в вашем четвертом секторе семьи и недвижимости. А поэтому э, во второй половине месяца вы будете очень сконцентрированы на этих темах. И это может вызывать э, много эмоций. А то есть э, это может быть принятие важного решения, связанного с вашей семьей. У кого-то из членов семьи может произойти важное событие. Это может быть и... Э, тема финансов в контексте темы недвижимости поскольку в этот день Венера параллельно разворачивается в ретроградные движения по 29 января 22 года поэтому явно вот с эмоциями будет что-то твориться в этот день тем более еще и полнолуние и важно чтобы вот вы следили за семейной обстановкой в этот день и конечно не упускали из виду тему финансов Лучше не планировать, конечно же, крупные покупки до того, как Венера развернется вперед. 24 числа будет квадратура Сатурна и Урана. Это в целом аспект всего 22 -го года, поскольку данная квадратура имеет повторяющийся уже такой характер. Она была в феврале, потом во второй раз в июне, и вот третий раз. Эти планеты конфликтуют уже в декабре месяце. Многие моменты, которые будут происходить, будут казаться нам знакомыми. То есть нам, вот прям, мы будем вспоминать, да, что похоже уже происходило в этом году, но важно будет, скажем, реагировать уже имея новый опыт. И это может быть и необходимость ставить перед собой новую планку. Если вы поймете, что вы... Предыдущие, предыдущие уровни, предыдущие задания уже выполнили. Ну и плюс это необходимо спланировать 22-й год, поскольку данная квадратура будет действовать еще и в следующем году. Кстати, затронут ваш сектор коммуникации, общения с близкими родственниками, поэтому по данной квадратуре может решаться и этот вопрос. Например, вам нужно будет обсудить какую-то неприятную тему, или вы примете решение с кем-то не общаться из тех людей которые вам неприятны но в любом случае это ситуация когда вам нужно взять ответственность на себя и скажем так вы должны для себя объяснить почему вы принимаете именно такое решение с 29 по 30 число ретроградная венера будет в соединении с плутоном и меркурием это очень интересный период Опять-таки очень эмоциональный, может состояться какой-то важный разговор или даже интересные предложения в плане финансов. Но так как Венера ретроградна, то это, скажем так, может быть предложение с какой-то поправкой. Поэтому важно все досконально изучать, чтобы не возникали нюансы. И, наконец, 29 числа Юпитер перейдет в ваш знак. Это очень хорошие события для вас, это момент удачи, это момент, когда вы начинаете к себе по-другому относиться, и в декабре уже все к этому идет. И, соответственно, следующий год будет для вас очень благоприятным и амбициозным. Главное не расслабляться, трудиться. Особенно интересным будет период с марта по май 2022 -го года. На эту тему у меня на канале есть отдельное видео. Так что обязательно переходите и смотрите. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Буду благодарна за комментарии, за лайки к этому видео. И до скорых новых встреч. Всем пока-пока.